Эй, члены психбольницы, Немиркин. Когда вы заинтригованы кем-то, вполне естественно задаться вопросом, чувствует ли он то же самое по отношению к вам. В конце концов, если вы уверены, что нравитесь им, то сделать шаг навстречу будет не так сложно. Хотя вы не узнаете о чувствах человека, пока он сам не скажет об этом, эксперты утверждают, что существует ряд сигналов взаимного притяжения, которые могут подсказать вам, есть ли у вас шанс с этим человеком. Давайте посмотрим правде в глаза. Люди говорят много странных и удивительных вещей, особенно когда они заинтересованы в вас. Поэтому давайте рассмотрим семь вещей, которые люди говорят, когда вы им нравитесь. Мы надеемся, что вы сможете почувствовать уверенность в том, что вы на правильном пути и ваши чувства взаимны. Номер один. Я подумал, не хочешь ли ты присоединиться ко мне? Говорил ли вам кто-нибудь когда-нибудь эту фразу? Это классический пример того, как человек, которому вы нравитесь, приглашает вас на свидание. Когда они говорят эту фразу прямо, это может означать, что не будет никакой путаницы в том, интересует ли их просто дружба или же это свидание. Так что если они спросят вас об этом, значит игра началась. Второе. Вы заняты или свободный вечер? Кто-нибудь когда-нибудь задавал вам этот вопрос? Это легкий вопрос, который оставляет мало шансов, когда вы кому-то нравитесь. Они хотят знать, есть ли у них на вечер ваша компания на случай, если она им понадобится, и хотели бы вы быть в ней. Номер три. «Мне интересно узнать ваше мнение по поводу чего-нибудь». Люди, которым вы нравитесь, захотят узнать ваше мнение по вопросу, который их волнует или интересует. Так что если кто-то хочет узнать ваше мнение и не пытается вас подловить, то это скорее всего потому, что он ценит то, что вы думаете и чувствуете. Это определенно положительный признак заинтересованности. Номер четыре. «Могу я получить ваш номер или электронную почту?» Это прямой способ попросить ваши контактные данные поскольку они хотят взаимодействовать и общаться с вами на постоянной основе. Если кто-то просит их у вас, это может означать, что он заинтересован в том, чтобы узнать вас получше. Либо как друга, либо как нечто большее. Поэтому, получив такой вопрос, вы можете ответить на него с умом, так как решение дать им свои контактные данные находится в ваших руках. Номер 5. Рядом с тобой я чувствую, что могу быть самим собой. Когда вы нравитесь кому-то, он будет чувствовать себя непринужденно в вашей компании. Когда они находятся рядом с вами, они испытывают меньше неловкости или внимания, поэтому им нравится проводить с вами время. Если кто-то чувствует себя расслабленно, когда он с вами, это значит, что он остается самим собой и наслаждается позитивными разговорами и временем, проведенным вместе. Это заставляет их желать больше таких впечатлений. Номер 6. Я хочу узнать о тебе больше. Хотите ли вы узнать больше о них? Они определенно хотят узнать о вас. Люди, которые нравятся друг другу, стремятся узнать друг о друге все включая разговоры о своих прошлых отношениях, детстве и семейной жизни. Если кто-то поднимает эти темы, значит он заинтересован в том, чтобы узнать больше, чем просто ваше имя и место работы. Не удивляйтесь, если они захотят узнать, что вы вчера ели на завтрак. И номер семь. Ты всегда у меня на уме. Это милый способ дать вам понять, что человек думает о вас, даже когда вы не с ним. Когда вы слышите подобные фразы от человека, которому нравится находиться рядом с вами, это означает, что он заинтересован в том, чтобы узнать больше о ваших мыслях и размышлениях, а также о совместном опыте и ваших чувствах к нему. Когда вам кто-то нравится, вы всегда хотите узнать о нем больше и проводить с ним как можно больше времени. И в ответ вы хотите, чтобы они чувствовали то же самое. Поэтому, когда вы замечаете эти признаки в процессе лечения, есть большая вероятность, что вы сможете укрепить эти отношения до следующего уровня. Неважно, говорят ли они эти вещи вам в лицо или за вашей спиной. Если человек заинтересован в том, чтобы узнать вас получше, то вам стоит начать учиться тому, как отвечать ему. Знаете ли вы другие способы определить, что скажет человек, если вы ему нравитесь? Оставьте его в разделе комментариев ниже и поделитесь им с другими